Мальчишка, стрела во взоре, пролетает поверх голов, что ему обещало море, что отдало ему в улов? Тощих крабиков, может, с десяток, да рыбешки немножко в горсть, чтоб на ужин в семье был достаток, и совсем не худо жилось, что рыбачил с прибоем споря, откликался на Первый зов, что ему обещало море и отдало в его улов.